А я уж про тебя почти забыла. А тут, мать тебе, новый патч 0.27.15 Прошу любить и жаловать! А да Ну что ж, всем добра, ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Скретч, продолжает знакомить тебя с самыми актуальными новостями из мира Вальхейма. Ну и в данном же выпуске речь пойдет про совершенно новый патч под названием 0.207.15, в котором нам добавят полноценные морозные пещеры и совершенно новую броню. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А пока ты смотришь, прожми, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос. Мне очень важна, нужна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки, как всегда, буду радовать тебя, Годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм Таким, например, как Вальхейм и не только Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и самое основное, что следует знать про данный патч Это, конечно же, знать, как им правильно пользоваться Ведь он у нас находится в общедоступной тестовой версии В тестовой ветке А поэтому активировать его можно будет только щелкнув правой кнопкой мыши по Вальхейму в библиотеке стима и выбрать нужно будет свойство, ну и в новом окне нужно выбрать бета-версию и ввести код который я тебе покажу на экране после чего тестовая ветка будет доступна и ты сможешь сам воочию пронаблюдать и проследить что же добавили в данном патче разработчики предупредили что это обновление вызывает новую генерацию местоположения ваших миров или же ваших открытых земель что приведет к немного более длительному времени загрузки при первом открытии и может немножко сместить некоторые локации с боссами в морозной пещеры также появится только в ранее не исследованных областях. Ну и также обратили наше внимание на то, что новый контент в ветке в тестовой будет обратно совестим с веткой по умолчанию. Но для тех, кто уж сильно переживает за то, что у вас что-то где-то не сохранится или же удалится, то разработчики настоятельно рекомендуют сделать резервную копию отдельно на вашем компьютере для того, чтобы избежать различных нехороших ситуаций. Так что если вдруг что случится, не говори потом, что я тебя не предупреждал. Сразу хочу тебе сказать, что будет очень много спойлеров потому, чтобы не испортить твое отношение к игре. Подумай еще раз, стоит ли тебе дальше заглядывать или же нет. Ну а мы, конечно же, давай поподробнее разберем все-таки, что же у нас добавили в данном патче. Так как данный патч у нас посвящен в основном обновлению горного биома, то ну, давай посмотрим на таких совершенно загадочных персонажей, как Фенринги, которые у нас бродили по ночам и появлялись из ниоткуда. Так вот, теперь-таки мы как раз-таки и сможем понять и открыть для себя происхождение этих странных существ. А именно, они у нас будут обитать в тех самых ледяных пещерах, которые нам добавят. Ну, естественно, для того, чтобы исследовать эти ледяные пещеры, тебе необходимо как следует подготовиться, потому что биом гора у нас является достаточно хардкорным и серьезным биомом, а потому новичкам, да, которые захотят сейчас прям сразу туда ринуться, лучше как следует подготовиться, иначе вы рискуете просто-напросто где-нибудь облажаться и оставить все свои ценные ресурсы где-нибудь в недосягаемом потом месте при ведении. Данного патча игру немножко оптимизировали для стима. А именно оптимизация включает в себя полную поддержку контроллера для компьютера и функцию паузу в одиночной игре. И этой фишки ой, как раньше, друзья, не хватало. Теперь, когда мы играем в одиночку, нам просто достаточно нажать на escape, и наша игра автоматически поставится на паузу. И никаких теперь серьезных, курьезных ситуаций с тобой не произойдет. Типа вздрючивающего тебя тролля на сосне. Также теперь у нас существует полная поддержка контроллера для ПК. Насчет каких-то консолей, да, разработчики ничего. Чего не сказали. Также при помощи геймпада теперь можно будет при обработке каких-то изображений вводить текст в стиме. Были исправления пользовательского интерфейса и настроек в Steam Desk. Теперь можно включать ограничитель FPS и снижение фоновой производительности. Я думаю, это очень сильно поможет обладателям не, не очень сильно производительных ПК, на которых можно будет теперь поиграть более-менее нормально. Следующий пункт мне самому немножко непонятен. Это разделенный диалог может принимать числовой. Вот. Я, ребят, сразу скажу, что перевожу я со словарю вам поэтому вот какой-то такой вот перевод поэтому друзья пожалуйста расскажите мне точно что имелось в виду под этим пунктом таблички теперь можно будет создавать без верстака исправление ошибок и улучшение качества жизни также стойка для брони теперь поддерживает стили от гейров и щитов ну и дополнительно будет настройка режима без карты то есть я так понимаю карту теперь можно будет включить или же отключить по желанию ну далее немножко тех спойлеров про которые я тебе и говорил поэтому будь очень внимательным и осторожным надо тебе оно или же нет Новый контент будет включать в себя морозные пещеры Которые будут добавлены как совершенно новые подземелья Они будут появляться только в неизведанных областях Но про это я тебе говорил уже выше Также будут добавлены Внимание, новые враги Наконец-то, друзья, новые враги будут носить название Один из них Ульф, другой Культист И третий Летучая мышь ну давай попробуем разобраться. Ульф, скорее всего, это какая-то будет проходная форма между Финрингом и Культистом. Ну, Культист он и в Африке Культист, назовем, назовем его так, я думаю, что это один из поклонников, один из приспешников. Тех, кто захотел стать выше, как говорится, расой и стать, например, Оборотнем, то ли Финрингом. Ну и Летучие Мыши, это, скорее всего, будут какие-то надоедливые летающие существа, типа каких-нибудь, наверное, смертоносных комаров, что на равнинах мы можем наблюдать. А может быть, они будут даже очень безобидные не тестил, не могу сказать наверняка Далее у нас будут добавлены новые материалы для крафта Такие как красный джут, волосы фенринга и кокоть фенринга Ну и конец новый набор доспехов Плащ фенриса, ноже фенриса, фенрис капюшон которые можно будет так же, как и троллю, броню надеть и получить специальные дополнительные бонусы. А вот какие бонусы, друзья, пока что тоже не разобрался Надо тестировать. Также будет добавлено совершенно новое оружие под названием «Потрошители плоти». Еще будут добавлены новые элементы сборки. Красный джутовый ковер, красная джутовая занавеска и стоячая жаровня. Ну и также будет добавлено новое достижение или же событие под названием «Ты помешал котел». Не знаю, будет ли давать это какие-то особые способности нашему персонажу, пока что друзья, ничего не сказали больше того, что я тебя перечислил. Ну и дальше перейдем также к исправлениям и улучшениям. Теперь будет введена настройка ограничителя FPS и возможность уменьшить использование графического процессора при минимализации. Еще у нас различные улучшения и дополнения консольных команд, которые нужно смотреть в специальные справочки. Я так понимаю, на официальном сайте все это можно будет найти. Также были исправлены некоторые части подземелья, которые не были полностью законченными. Далее у нас некоторые изменения касательно настройки своего сервера. Это у нас максимальное расстояние до крика, случайное вращение сборки, возрождение и команда No Portals. Я думаю, владельцам серверов эти фишки, конечно же, понадобятся. Также у нас разрешение теперь показывает только частоту обновления при принудительном эксклюзивном полноэкранном режиме. Далее у нас различные исправления пользовательского интерфейса. Ну и в данном патче у нас уберут рецепт для тыквы-репки, плюс какие-то еще вещи, которые были введены после хэллоуинского дополнения. По этому пункту информация неточная, нужно тестировать. Далее давай поподробнее, что же такое качество жизни. А конкретно это значит строительный маркер теперь более тонкий и указывает на ротацию частей. Также у нас теперь способность трупный Бег дает бонус к переносимому весу, чтобы компенсировать неэкипированный пояс. Вот это очень хорошая фишка, ее очень сильно не хватало особенно тем игрокам, кто давным-давно уже бегают с поясом Мегинг Йорд. Касательно качества жизни, также у нас создание стакающихся предметов при наличии полного инвентаря теперь возможно. Но при этом должны быть необходимые свободные слоты для этого всего дела. Но мне кажется вот по этому поводу то что все до этого было ровно так, как я сейчас и рассказал. Также была исправлена ошибка, из-за которой иногда стакающиеся предметы не работали. Можно взять при наличии полного инвентаря и нажать взять все в сундуке. Чат теперь можно закрыть с помощью Escape, мыши или же на геймпаде B. Ну и что касательно поддержки геймпада. Теперь у нас полная поддержка контроллера. Название контроллера теперь видно в меню паузы и в настроечках. Вот тексты контроллера при работе в режиме большого изображения в стиме. Чат персонажей, знаки, домашние животные и так далее. Теперь могут быть названы с помощью контроллера. Сопоставление контроллера со всеми игровыми функциями. Контекстные меню теперь всегда будут отображать кнопки контроллера при использовании контроллера. Альтернативный вариант для глифов контроллера. Окно навыков можно прокручивать с помощью геймпада. Создание можно отменить, нажав кнопку еще раз, как с помощью мышки. Исправлены некоторые недостающие, неуместные всплывающие подсказки геймпада. Ну и из мелочей была также улучшена локализация для некоторых языков. Ну что ж, а это вся информация касательно патч. 0207.15. Надеюсь эти знания тебе пригодятся для твоего более комфортного и эксклюзивного выживания. Ну а что ты думаешь по поводу совершенно нового патча? Пиши пожалуйста свои размышления и комментарии на этот счет и я тебе непременно отвечу, ведь у братишки Скретча есть отличительная особенность отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты напишешь. Ну а ты дальше продолжай играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся, продолжение конечно же следует!